Работки совместных мер для обеспечения равных условий конкуренции на всем пространстве объединения. В нашем более эффективную кооперацию по освоению космоса.